То есть это, это шаблон, это шаблон, да. По этому шаблону вообще в, э, циркулирует вся информация в публичной сфере, в публичном высказывании. Вся. Друзья, я хочу высказать: сначала записываются в друзья. Да, мы же друзьям верим, правильно? Это не какой-то вражина там, это же друг. Значит, напрасший друзья, какая-то знаменитость, какая-то дочка Шукшиной, какая-то политота, какой-то жирик, какие-то черти, как... без разницы. Все они, значит, в друзья, в коллеги. Это по поводу сегодня. Хочу высказаться. Если бы вот ты не высказался, что бы произошло, солнце бы не встало. Мы бы не узнали про это. Мы бы не узнали про, про это. Про что? Про это бы мы не узнали. Если бы он не высказался срочно, поэтому, поэтому, не поэтому, без разницы. Вообще повода могло не быть. чтобы высказаться настоящему демагогу не повод, повод не нужно, если он есть, то он не может не, не высказаться. Внешнего события. По поводу сегодняшнего события, вчерашнего, завтрашнего события, всех событий последних 30 лет. Я вам говорю, что последние 30 лет все события, все высказывания прими... Вот в этом ключе... которая не оставила, надеюсь, никого равнодушно Я же надеюсь, что вас не оставила равнодушно да? У вас же есть душа. Есть ли у тебя душа? Или ты остался равнодушным, а? Никого. Никого, всех, все, все всегда вот эти категорические императивы даже кстати они будут только увеличиваться и магнитации этой категоричности императивности будет только повышаться и все ради чего значит вот это напросившийся в друзья срочно нуждающийся в том чтобы высказаться по поводу чего Да чего угодно или ничего вообще да спрашивают у вас есть ли у вас душа вы же не остались равнодушны к этому тому или другому или чему-то кто-то бездушная тварь какая-то может и безусы бездушная... а может и бездушная тваря меня тоже это затронуло меня тоже это затронуло. это как и вас вот вы, вы забомбили на эту тему я ж тоже иду, иду, что же иду и что думать мне похеру да мы думаем что тебе похеру Тебе абсолютно похеру как бы ты нас не, увер... не уверял в обратном даже за дело затронула и даже за дело да. ну, пошли шутки юмор шутки за 30 пошли да, за дело за живое аж не могу молчать хочу бом... забомбил да я решил не оставаться в стороне я решил я решил, я решил. Никто не имеет права мне говорить, что делать. Я решил. Если я что решил, я выпью обязательно, как у Высоцкого. Если я что решил, я обязательно выскажусь, будет повод или не будет. Волнует это меня или не волнует, волнует для кого или не волнует. Мне похеру. Я решил, блядь. Я сказал, будет сидеть. Да, я решил. Мне и сказать все, что я об этом думаю. Сказать, решил я сказать. Да, решил сказать. Не написать, нет, нет, решил сказать. Да. Могу еще написать в ЖЖ или в Фейсбуке, да. И сказать, и написать, и вообще, блин, на бомблю блин. Видос! Стрим! Буду стрим вести по этому поводу. Надеюсь, вы все понимаете. Надеюсь. Я же знаю очень сильно на вас, надеюсь, что вы понимаете, что у вас есть понимание. Да как же я без этой надежды жил-то? Только этой надеждой живу на самом деле. В чем речь о. А... Об чем речь? Вы, хоти... Вы хотели спросить, о чем речь? Еще есть такие люди, которые думают о чем речь. О чем это вдруг. То есть. А, потому что это может произойти с каждым. Это может произойти, скажем, с тобой, со мной. Со всеми, с каждым. То есть ни с кем. А может не произойти ни с кем. Это. И оно происходит. И оно более того, оно происходит, несмотря на то, что оно может произойти с каждым. Хотим мы этого или нет хотим мы этого ли не хотим вот так вот пугает пугает тем что хочется не хочешь равно с тобой это это херобора произойдет какая А вот это вот все которое происходит вот это вот все который не может так сказать равнодушно людей оставить Понимаешь? Да. чтоб ты там хотела не хотел от тебя ничего не зависит я вот хочу я выск... я считаю необходимо высказаться да. а что ты там хочешь никого не волнует. нас всех это касается нас всех опять в друзья лезет, опять обнимается. Всех, да. То есть вы не думаете, что я эту пургу какую-то несу, такую абстрактную, но ни о чем. Обо всем и ни о чем сразу. Нет, это каждого и всех. Нас, мы... Я считаю, что это не неправильно. Я считаю, я считаю. Я решил высказаться. Я считаю, должен сидеть. Я считаю, что это неправильно. Он считает, что это неправильно. Вы думали, что он не считает никак, а он считает. И он высказывает по этому поводу, что это неправильно. Да, вы тоже, надеюсь, так же считаете, как и я. Хотя мне похер, что вы там считаете или не считаете. Но я считаю, что это неправильно. Правильно, так быть не должно. Не должно. Но более того, это... Более, эти больше скажу. Как есть такая присказка у Эти больше скажу. Вообще быть не может. Это вообще быть не может. Да что ж такое в самом деле? Но, тем не менее, это происходит. Тем не менее, как бы там кому не хотелось или хотелось, это происходит. Это происходит каждый день. Происходит каждый день. Это абсолютно. Со всеми. Здесь он забыл добавить И притом при со всеми вами. Абсолютно невозможно. Невозможно. Неотвратимо и невозможно. Чувствуете? Понимаете, в чем прикол. Понимаете, вы, надеюсь, понимаете, у вас с понимания-то есть еще, да. Не надо вам, как детям все рассказывать, разжевывать, блин, по. Да? Пояснять. Надеюсь, вы все-таки понимаете, вы нормальные, понимает, с, Мы-то с вами, люди, друзья, да понимающие, мы это знаем и понимаем. Нас, нас нет, намеки, не проведешь. Нет. Вот не старайтесь это понять. Да, если не понимаете, то даже не старайтесь, потому что, блин, хотите вы или это не хотите, все равно произойдет. Да, да. Вот кто понимает, тот молодец, а кто не понимает, тот даже не старайтесь. Я вам все расскажу. Я за вас все пойму и все вам расскажу, да потому что понять это невозможно, понять это невозможно, но я понял и теперь рассказываю вам. И одновременно более простые и понятные вещи, как это, не существует. Да. Это и... да. Хотя она есть и происходит и не, не произойти не может. Неправильно, но я. Неправильно, это не должно быть, это неправильно я сказал, да, я вот я решил, что это неправильно, это вот так и есть, да, и не должно и неправильно. Я вас всех с этим поздравляю. А вот здесь он проговорился, под конец. Шутки не за триста, еще дешевле. Я вас поздравляю. Когда слышите вот такое, это твои проблемы. Я вас, я вас поздравляю. То есть мне насрать на тебя. Шуть у тебя там, шутом у тебя. А, да, да, это очень Ваш звонок, очень важен для нас, да. Но я вас с этим поздравляю. То есть это такая форма послать на три буквы, нахер. Поздравить, знаешь, с чем-то там поздравить. Не важно даже с чем. И есть ли с чем или нет, это не имеет значения. Содержание акта высказывания и акт высказывания полностью противоположны друг другу. Что мы наблюдаем в данном, в данном случае? Так, поздравил нас всех. но ну, чувствуйте себя. Чувствуйте себя счастливыми. Вот я поздравил с праздничным стримом, допустим. Потому что он действительно праздничный, радостный и ура! А здесь поздравляет с чем? Что невозможно, это произойдет, волнует ли кого или нет. Я... Да. Поздравляю вас с Еще раз поздравил дважды! А повторение это что? Повторение тревога. Понимаете? Человек, когда начинает повторяться, он тревожится по этому поводу. По поводу того, что он сейчас посылает нахер всех. В шуточной форме в литературной такой актерской. Отличный текст, отлично сыграно на уровне Куравлева. Если... Ну, это же актер, да? Эпифанцев, или как то но ну, вот. Дважды. Дважды посла... поздравил. Ну, послал и поздравил с этим. С жизнью, с вашей любимой и жизнью вот тут даже не надо ничего пояснять блять. человек сам все про себя ну все говорит да, поздравил вас с, ваш, с этой вашей долбанной жизнью у меня все а там ебитесь как хотите да совершенно верно и мне нахер насрать на вас на то что с вами происходит с этим вот всем да и мои высказывание смысл всего высказывать в чем вот в этом послать нахер всех сразу с копом и еще чтобы потом в комментариях писали о чем не прав разве он же прав ема совершенно ви каждый услышал свое да о том что это невозможно от этого что до этого не должно быть да но это происходит и со всеми казвы и всех это затронуло он же правду сказал то есть там под комментарии, в комментарии под комментариями именно что а, а в чем он не прав то есть люди слышат то что они хотят слышать они не слышат они не видят разницы между содержанием и актом высказывания это вот был акт высказывания я просто на все, все. Друзья, это, это, это просто праздник это какой-то феерия